Итак, здравствуйте, друзья подруги! Перед вами видео под названием «Что камни говорят?». Итак, перед нами поле «Прошлое, настоящее, будущее». Посмотрим, покажут ли нам камни какие-то цепочки, какие-то связи. Также немножечко подсказочки возьмем у моих авторских горбатых карт. Итак, Перед вами два камушка, розовый кварц и просто простой наш, простой гранит. Выбирайте свой камушек, это будет один, это будет два. И я начну. Выбирайте. На повестке момента наш розовый кварц. Что же камни говорят? Что же на что они намекают? Ох, к чему они призывают? Какой-то друг, это камень друга куда-то ускакал, ушел, убежал. Итак, что я вижу? Очень важные моменты у вас по прошлому лежат. Ну, еще положим... Вот так, две карты. Значит так, важный момент по прошлому. Какая-то удача, связанная с мужчиной. Если это женщина смотрит или девушка, может быть это помощь или дружба. Если мужчина смотрит, тоже может быть это какое-то везение, фарт, который к вам в недалеком, возможно, прошлом пришел через мужчину. Это дальняя история. Более близко мы подходим, я вижу какое-то объявление. какую то вы получили известие, которое вас расстроило, скажем так, потому что рядом там камень, отвечающий за камень демона. Что-то вот у вас есть, у вас гранитный камушек в груди. Вы идете сейчас вперед в будущее. Немножко с этим осадочком. Что еще я вижу? Я вижу в недалеком прошлом тему любви. Еще раз отдельный, отдельно вот так тема любви. Но идет, скорее всего, любовь любовью, очень отдельные линии интересные. Идет вот так вот, выложилась, тут убежал у нас камушек, выложилась тема э, улучшения, связанное с жильем, через, скажем так, через... Э, Через изменения, вот изменения, то ли это изменения были связаны с работой, то ли это переезд вследствие какой-то ситуации, допустим. Но эти изменения, вы, может быть, сначала не понимали, нужны они вам, не нужны. Но рядом с этим изменением лежит камень, камень, сейчас скажу, камень ангела. Поэтому ангел говорит в настоящем, вот сейчас ангел говорит, не спеши. Если у тебя какие-то планы есть, допустим, на переезд или на поездку какую-то важную, она не так уж далеко находится, по, ну, потому что произойдет факт. Только надо постепенно, будут какие-то события нарастать, как будто вот будет увеличиваться скорость событийного и вержение вас вот закинут в события, скажем так. По центру лежит камень э, горный хрусталь, но ну, такой, э, который говорит, «Все равно зондируй, что вокруг, все равно изучай». В принципе, направление выбрано правильно. На сегодняшний момент, еще раз повторю, да, направление выбрано правильно – но очень интересно, вот так два камня легли. Вы смотрите, и, и здесь цепочка, и здесь цепочка. Просто удивительный, вообще какой-то треугольник. Почему я назвала слово треугольник? Возможно, рядом с вами живет человек, который строит именно на вас и на вашу судьбу другие планы. Вот не просто так, треугольник. Треугольник, вообще, конечно, в астрологии, допустим, это хороший, это подпитывающий треугольник. Возможно, какой-то человек хочет откорректировать вашу жизнь. Это тоже может быть, может быть, но больше, наверное, сложности в этом треугольнике, потому что вот там, где треугольник, вот тут еще стоит, вот этот лежит камень, стоит, лежит, как правильно сказать, лежит. Вот горный хрусталь, он усиливает какие-то ситуации, но он усиливает и ваши сомнения, тот, кто смотрит. Потом, что хочу здесь сказать. Возможно, в ближайшую неделю у вас будет интересная встреча с человеком, который... Специально он или она, или не специально, но будет какая-то подсказка. Может, даже если вы не будете обсуждать свои моменты личные, какая-то фраза пролетит, и вы будете идти домой, или вы поедете домой, и будете как-то думать, «А что это так космос мне через этого человека?» Вот такую ляпнул фразу, прям вот прям по моей теме. Да? Может, даже бывает, знаете, как бывает разговор в одну стиль, а тут вот открытым текстом вам через другого человека дают подсказку, что с этим делать. Вот очень интересно. Потом дальше идем, сейчас попадаем в будущее, в отсек будущего. В будущее убежал какой-то ваш друг, ускакал камень друга. Возможно есть друг, который хочет вырвать вас из этого треугольника, тоже как вариант. Потом, впереди у вас прямо по курсу я вижу поездку. Поездка из-за женщины или из с женщиной тут как трактовать сами понимаете потому что это не лично это не индивидуальный расклад а вот такой какой есть по ходу пьесы и вот этот камень благосостояния то есть какая-то ваша мечта куда вы идете вперед и которая связана с вашим жильем или с покупкой жилья или с покупкой эм земли под жилье, покупка дачи, все сюда входит. То есть очень неплохо. Вообще, в принципе, если вот эту линию смотреть, здесь сильная какая-то везуха, пруха, а может даже вы наследство от какого-то умершего мужчины получили, да, и вы сейчас это вот перемалываете и все взвешиваете, куда поехать, куда вложить и что купить. В принципе, правильно идет вот тут вот такая вот... Ну, скажем так, линия. Линия ведет вас к улучшению, к усилению благосостояния. И что тут, какой совет от меня? Совет от меня, он связан, конечно, с любовью, но может быть... Сейчас, ближайшие два месяца, тема любви. У вас отойдет тема любимых, тема любви, отойдет на второй план. Это какая, такая подсказка вам идет от меня, от Кассандры. Слушай свой внутренний голос, слушай голос умерших каких-то предков своих, и ты получишь правильный ответ в данной ситуации. Кому нравится, ставьте лайки. До встречи! Итак, дорогие мои, те, кто выбрал вот этот обыкновенный камень с дороги, только он необыкновенный, он лечебный, если побольше поизучать предмет, момент такой, да. Итак, дорогие мои, все, кто выбрал вот этот камень, поехали. Итак, подсказки, что камни нам, что они нам говорят, что... Что они нам подсказывают? Ох, что они нам подскажут. И что еще карты нам подсказывают? Так. Итак, Ага, интересно нам карты подсказывают. Итак, начнем с камня. С камней, которые попали в отсек прошлого. Прошлое связано с какой-то поездкой. Как ни крути. Поездка. Эксперименты, связанные с работой или со своей профессией, скажем так. Или эксперименты, связанные, когда вот человек учится, потом раз перескочил на другую тему, вот перескочил в другую стезю. Может быть и так. Это эксперименты. Или мы улучшаем, или пытаемся экспериментировать еще больше, допустим, улучшить. Почему я говорю эксперименты? Ну, потому что вот эти камушки, они такие рабочие. Они монотонные, вот то, что нам надо сделать. То есть от вас требуется в сегодняшний день... Посмотрите, как интересно. Прошлое, настоящее и будущее. У вас будущее нагружено, там много событий. Прошлое, ну, более тоже загружено. Настоящее такое у вас, как бы, количество камней, оно равняется, но тут один камушек есть такой, как бы, невидимый, флюидный, энергетический, поэтому я вам объясняю, что интересно, что ваши эти эксперименты в работе или в учебе вас ведут в тему, связанную или с любовью, или с какой-то женщиной, или какая-то женщина корректирует ваши любовные предпочтения. Я буду говорить так интересно, расшифровывайте, дорогие мои, сами. Итак, что говорит настоящее? Настоящее мне сейчас про вас говорит, что у вас идет период улучшения даже если вы заблуждаетесь, даже если как-то что-то нафантазировали, период улучшения, да, монотонно, в настоящем, вот сейчас вот и неделю вперед, скажем, и 4 дня вперед с момента, как вы смотрите это видео, я вижу монотонность, все те же дела, все мы делаем, только они более удачливые, может быть, они чуть-чуть более, у кого что-то застряло, оно быстрее начинается раскручиваться, колесо, вот, и монотонность, даже из, выходя из монотонности, допустим, со своего рабочего места, вы попадете в какой-то, ну вот, в коловорот событий, скажем так, да, вот что-то такое. Может быть, эта тема, внезапно вы попадете на праздник, на банкет, на день рождения. Вот такой момент. То есть не бойтесь и не удивляйтесь, когда внезапно, незапланированно вас кто-то потянет. Кстати, кто-то, это может быть и сослуживец, или то с кем вы учились, или то с кем вы учитесь на повышении курсов, допустим. Что еще интересно? Интересно, что к улучшению вашей ситуации причастны причастные третьи лица то ли то есть э, человек который может быть три года в районе трех лет назад двух-трех лет назад умер человек который с вами знаком вер, и я бы скажу по-другому вы с этим человеком знакомы этот человек вот умер внезапно и вам помогает оттуда из мира теней. Вот оттуда идут какие-то помощи. Возможно, вы вспоминаете этого человека, возможно, вы посещаете кладбище, допустим. И поэтому вот за то, что вы не забываете, человек вам дает подпитку и невидимый такой канатик, за который вы невидимо, может, или мысленно держитесь, и вас вытягивает в более удобные, в более комфортные ситуации. Что я вижу впереди? Что мы видим впереди? Камень материнства, камень матери. Как это понять? Можно тут два варианта расшифровать, да? Не всегда надо маму слушать, потому что если мама очень сильно что-то в ближайшие два месяца посоветует, это может привести к какому-то конфликту. Вот такой момент, да? Если раска... камень рассматривать отдельно, то кто хотел ребенка, может быть, вы на пороге беременности. Тут тоже это есть, потому что ребенок, материнство, луна, никто не отменял вот это совмещение понятий и в астрологии, и как бы в эзотерике. Потом вас ждет какое то вас ждет известие, вас ждет известие, которое может немножко вас раз Разочаровать может быть или удивить, неприятно удивить, особенно если это известие будет связано с бывшими вашими какими-то любовниками, любовницами или мужьями или женами, скажем так. Потом от, от, отдельно отлетел камень, камень пламенной любви, дорогие мои, и карта судьбы. То есть в ближайшие полтора-два месяца вас ожидает какая-то пламенная любовь, реальная любовь, такая вау, такая розы-розы, понимаете, вот такая в душе розы. Бывает, что не всегда там нам дарят розы, допустим. Но когда мы сами цветем, и когда мы летаем, и когда мы улыбаемся, и когда мы радуемся вообще всему, просто бал, ходим и балдеем, как под кайфом, да, вот это настоящая любовь, гормон играет. И еще что хочется тут добавить. Хочется добавить, что через два месяца какие-то эксперименты, связанные, допустим, не знаю, что-то связанное или с отношениями с родственниками, или то, что-то связанное с работой, непосредственно с профессиональной деятельностью, может быть, не стоит рисковать, потому что черная карта говорит, как найти danger опасность какая-то, то есть не обязательно может физическая опасность, может что-то омрачить вас, просто вот омрачить, вот вы захотели, что-то попробовали, может там что-то применили, другую технологию, она не пошла. И подсказка от Кассандры в конце видео, да, видео теперь короткие, Потому что, потому что жду вас на патреоне в качестве моих спонсоров. Так и еще такая конечная подсказка очень сильно смотришь себя, очень, когда сильно смотришь себя могут быть какие-то периоды иллюзий. Выползай из этих иллюзий живи тем что есть реально вокруг, осторожно с зеркалами. Буду благодарна за лайки и до встречи. Обалдеть!